Крепким кулак делает то, что находится не на поверхности кулака, а внутри. Если у вас есть молот, сделанный изо льда, не только ударная поверхность у него сделана из металла, то ударе сама ударная поверхность выдержит. Но при очень сильном ударе молот сам раскрошится. Друзья, привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта Макивара. Сейчас я нахожусь в Таиланде на Панкете, в своем отеле и у меня очередная тренировка на Макиваре Mbush Вот найдет пальмочка, которых тут огромное количество и сейчас я буду заниматься На сегодняшней видео перед тренировкой я хочу посвятить такой теме, как глубокая набивка Сейчас я расскажу, что это такое ну, Во-первых, надо понимать, что здесь какая-то глубокая набивка то какие-то еще другие виды существуют, наверное. Да? Да. Я, Я расскажу про поверхность. Что такое поверхность? Это когда вы укрепляете а? А, ударные поверхности, то есть непосредственно сами поверхности. А, то есть укрепление кожи, клетчатки подкожной и то, что находится под клетчаткой буквально на 2-3 мм. То есть это головки а, костей, значит фаланг пясных костей вот также это суставные капсулы соединенные ткани, которые находится вокруг суставных капсул вот. вот что это такое то есть вы делаете просто свои ударные поверхности не менее болезненные для того чтобы наносить удар и вам не было особо больно вы делаете кожу немножко более грунтбой для того чтобы она не секлась э, от самых легких ударов ну вот и все но что делает кулак по-настоящему крепким? Я сейчас не буду говорить про формирование, про формирование такой темы, как ударное звено, когда вы во время удара делаете аденкфирование в суставах, в лучшезапясном, пугтевом плече. Это тоже делает удар очень жестким, очень сильным. Мы сейчас поговорим о кулаке непосредственно и о кисти. Вот. Крепким кулак делает то, что находится не на поверхности кулака, а внутри. То есть вы должны представить себе некий молот, вот такой, вот такой молот. То есть, понимаете, ваш лак – это молоток. Если в разные стороны, вот получается такой молоток. Вот он должен быть таким. Если у вас есть молот, сделанный изо льда или хрусталя, и только ударная поверхность у него сделана из металла, то в ударе сама ударная поверхность выдержит, с ней ничего не произойдет. Но при очень сильном ударе молот сам раскрошится, разрушится, потому что он хрупкий изнутри. Так что важнее при ударе? Чтобы не разрушилась сама дуарная поверхность, как обтянутая кожа, либо чтобы не разрушился сам молот? Ну, Наверное, важно и то, и другое, да? но важнее все-таки это текстура самого молота, самого э, э, снаряда. Почему? Потому что если будет какая-то реальная боевая ситуация, если вы ссадите у коженную, ничего страшного не произойдет, вы быстро залечите. Если вы себе сломаете раз, а, раз, кулак, раз, разобьете запястные, кости пястные, раз, порвете связки а, внутри кулака, а этот кулак, он лопается под кожей, как арбуз, там, а, там разрываются все мелкие связки, там разрываются червеобразные мышцы, там ломаются запястные пястные кости. Вот. вот такая вот рука это пухает, потом и все. То есть это происходит вот тогда, когда пулак вот не готов. Мышцы готовы нанести сильный удар, удар хорошо поставлен, а пулак абсолютно не готов, он не бывает будет Это частая тема бывает у боксеров, например, у которых мощный поставленный удар, но руки постоянно, которые находятся в тейпах, в перчатках, в бинтах и так далее, не сформированы, не укреплены до такой степени чтобы этим кулаком можно было наносить удар действительно мощный и пробивной. У меня постоянно лечатся боксеры, я же врач-тотец, травматолог, мануальный терапевт, а со спортсменами врач. Вот. Боксеры, которые повреждают себе руки не только бойчные, как конфликт каких, слава богу, что сейчас этого стало новое меньше, а которые повреждают их либо на тренировках, либо в боях, как в любительских, как и профессиональных, но больше профессиональных. Ломают себе несмотря на тейпы, несмотря на бинты. Почему? Потому что мы укреплены. И вот мы проводим постоянно семинары для боксеров, для кикбоксеров, для тайских боксеров по упреклению рулока на макеларе. На самом деле существует масса способов, как укрепить кулак изнутри. Для этого у меня есть специальный курс, называется какой быть железный кулак», который помогает формировать жесткие структуры кулака без нанесения ударов, а просто благодаря тому, что мы хорошо прорабатываем связки и мышцы, которые находятся внутри кисти. Это очень важная тема, но сегодня поговорим о том, что также хорошо укреплять ну, и стабилизировать э, внутреннюю структуры кулака можно и при работе на макивай Очень важно формировать кулак как изнутри, то есть без ударов, так и э, со стороны В этом случае мы уподобляем свою кисть некой заготовке, которая находится между молоком и наковаемом. Понимаете? То есть мы укрепляем кулак изнутри, доформируем его, это предположим, наковальник, так и с помощью молота, то есть извне, то есть когда мы по кулаку наносим удары. Ну, надо понимать, что если мы бьем кулаком, то то, во что мы бьем, наносит удар нам обратно по кулаку, точно с такой же силой. Сила действия она равна силе противодействия. Так как укреплять кулак в глубину? Очень, очень, на самом деле, вопрос скажу сразу, что возможно это только ну, на углом мотивации, на твердой такой как на э, камень это делать невозможно, потому что там остановка динамики движения руки происходит на месте контакта руки и мишени, и все. И, собственно говоря, на этом все, самки, заканчивается. Нам же важно, что для, то есть, вся концентрация энергии, вся концентрация силы, она происходит в, в месте контакта. Ну или, или немного э, глубже, на глубину, на которую э, камень или дерево деформирует, э, вашу руку. То есть не вы деформируете камень и или ну, дерево, а дерево или камень деформирует вашу руку. Вы пока бьете, рука проминается на 2-3 мм, говоря. Вот на эту на глубину происходит укрепление. Если же то, во что вы наносите удар, деформируется под ударом, здесь иначе все с вами работает. Здесь э, пиковая нагрузка, пиковые кимы э, э, э, возникает в месте, где вы произвольно значит, останавливаете движение вашей руки. То есть, туда, куда вы сами целитесь. То есть, если вы попадаете значит, по бойку махивары, и он как отгибается, тут пиковая нагрузка приходится не в месте контакта, а там, где он остановится. Вот при глубокой значит, набивке мы что делаем? Мы не пробиваем боек отбойник Мы просто отгибаем его. Кстати, скажу вам сразу, для подобной работы вполне годится и обычная, стандартные макювара, видите, скидка уже Важно, то есть без отбойника, важно, чтобы она просто была гибкая. Ее надо, ну так, гибать на определенную дистанцию, на определенное расстояние. Насколько мы ее, то то столько она возвращает нам а, скид назад. Поэтому, если мы деформируем, боек вбиваем его на 3 сантиметра то есть туда кулак заходит на 3 сантиметра то вот на глубину этих 3 сантиметров и прорабатывается кулак соответственно если мы добиваем почти до конца то кулак прорабатывается почти до лучезапясного сустава вот это вот очень важно но это уже довольно серьезная напуска. то есть видно довольно сильно крепко вот. И здесь возникает такой вопрос, а если не подготовлены ударные поверхности, ну, то, что часто бывает у волосок, ну, боксеров, где они их и, и не собираются готовить особо сильно, то зачем им набивать кожу, там и все? им важно, чтобы у них не повреждался кулак. Мы то рассматриваем тоже укрепление кулака, в том числе и как э, э, профилактика травм, травмы кулака. Э, Кожа ему креплять, как бы не надо, если оно работают. Перчатку. Важно, чтобы при ударе пулак не пострадал, не было переломов пясных и запястных косточек. Вот. И для этой цели надо защитить просто кожу, потому что если бить просто по макеваре голыми руками, то возникает смотрите, проблема. Долго не пробьет боксера, который в ударной поверхности не подготовлен. Или кикбоксера или новичок, который хочет начать значит, укреплять себе пулак, но еще не подготовил ударную поверхности. То есть не может нанести несколько сотен ударов, да, потому что это будет кровавый это кожа полопается, слезет, ссадины будут, песечки и так далее. И для этой цели служат шингардки или перчатки какие-то тоненькие. Самое важное в них, это чтобы они не, не портили формирование кулака, чтобы они были настолько тонкие, нет, чтобы защищали только кожу, кожу. Вот. И, э, отсечек. и может быть, самые поверхностные структуры ударной поверхности, чтобы не было сильной болезненности. Потому что именно в поверхностных в слоях, а также в капсуле сустава находится большое количество мерных окончаний. Если бить довольно сильно по-жесткому, а макивар хоть упругая, но все-таки она относительно жесткая, будет возникать болезненность и достаточно эффективно работать не получится. Вот кстати, удар должен быть относительно тонкий, но в то же время иметь какую-то прокладочку, такую, которая будет амортизировать. Чуть-чуть. Все. И тогда можно спокойно наносить макбилар ударом, сгибая ее на 2-3 см, наносить реально сильный удар, просто не пробивая ее в отбойник до конца. Работа в отбойник – это несколько иная работа, которую я она формирует уже ударное звено и работает над лемпферами такими, как плечо, локоть, позвоночник, а также позволяет научиться ставить точку киме на глубину, которая необходима вам для формирования максимально продевного и мощного удара. То есть, это уже работа на постановку мощного удара. А вот работа на набивку, она еще чем интересна, то что ее можно ввести очень удобно в режиме фристайла. То есть окучивать на вы можете со всех сторон, как вам удобно, динамически перемещаясь вокруг и в нее как бы работая на настенной подушке или на мешке боксерском. То есть можно работать комбинационно, серень и так далее. Важно ведь не по поверхности стенок а довольно сильно, но просто не добивая в Вот все. И, и, и как угодно может быть, как и боковыми, и прямыми, и наотноши, и снизе, как угодно. И вот тогда у вас, и у вас одновременно с этой работает, происходит там, укрепление внутренних структурных кулака. Если вы бьете медленно, то на начальном этапе эта работа происходит намного лучше, потому что кулак успевает, как говорится, продумать, как сформироваться. Мышцы подключаются к червянообразной последовательности, где сначала одни, потом другие, зажимая кулак и кимируя его не в них контакт, сумке контакта, а на, всем деле, на протяжении пробивания, пробивания вот этих 3-4 см, 5-6 даже. Вот. У вас правильно подключаются мышцы для формирования, удержания контракций э для пробивания на глубину, чтобы было просто щелчка по поверхности, чтобы вы могли реально пробивать на глубину 2-3-4 см. И тогда пулак реально формируется. Вы видите, не быстро, а как бы немножко затянуто во время, то есть немножко затянута во время для того, чтобы э, не могло деформации происходило, а немножко растянута, как будто незаметно тогда, успевает все скоординироваться внутри кулака, подключиться, включается запоминание, формируются динамические стереотипы, когда вы будете бить быстро, у вас успеет мгновенно сформироваться кулак, э, включив все те мышцы, которые должны закимировать его в прочную субстанцию, в мол, дать для ракеты. Это вот очень, это кардинально важно. Вот, а потом со временем, когда у вас это хорошо получается, вы начинаете работать намного быстрее, быстрее, быстрее, быстрее и уже можете работать сильную работу с максимальной скоростью и так далее. Шингарды, кстати, позволяют делать это как можно быстрее, то есть с самой первой тренировки начинать уже делать проработку. Глубокие кулака, это важно очень. Вот. Но со временем, если вы будете работать в относительно тонких шингардах, у вас все равно даже через шингарды будет укрепляться и кожа, и какое-то количество приемов вы сможете наносить уже спокойно, в макевару и голыми руками, работы сеть. Вы будете вставать и работать на и Серийно работать на То есть без проблем будете перемещаться, потом... и так далее. А, потом надевайте фунгарды и работайте то же самое, только можете работать намного дольше, работать намного сильнее и так далее. Ну вот, собственно говоря, как можно с помощью накивары скреплять глубокие структуры кулака. Еще раз повторюсь, стратегически важный момент. Макевар должен быть. Пруга. вот На начальном этапе и, да и на мастерском этапе можно и нужно использовать шингарды не толстые, а тонкие, в которых вы будете четко понимать, как у вас на мишень приходится вклад, потому что если она толстая будет, вы не будете понимать, будете бить, чем бог на душу положить, если это боксерская печатка будет, например. И все. И со временем вы даже сможете перейти на работу на мультиваре, на укрепление глубоких структур на работу без шингарда. Но я говорю, что шингарды не помешают. Я работаю на макиваре более 25 лет. И глубокую у нас набивку и постановку удар на макиваре я все равно делаю шингар в максимальном количестве случаев. Я, конечно, и голыми руками работаю очень сильно на макиваре, и на постановке, и на набивке но если у меня тренировка какая целевая, я работаю там час, да, на Макиваре, час, я был на я не на десять. 10, остальное работаю в шундаменте. Ну, и только поверхностно-набивку я выполняю, конечно, без, всяких, без всякой защиты на руки. Все, друзья, подписывайтесь на канал, на YouTube Макивара, либо на плейлист на моем канале личном на YouTube, Михаил Шилов канал у меня, в нем есть свой плейлист Макивара, там огромное количество материалов без бесплатно по работе на макеваре камертон, и Лимбешан, по основным базовым принципам работы на макеваре, по профилактике трам, и так далее. А также есть еще и сайт, который называется макеваров.ру и другие интересные ресурсы по боевым искусствам. и Там тоже часто выходит интересная информация. Также там есть подписные формы на рассылки, вы будете в курсе всех самых новых и интересных материалов. До встречи!